Настоящего учителя не критикуют, настоящего учителя не обвиняют. Он является прослойкой между людьми и Богом, верите в то, что он является такой прослойкой, идите за ним. Как выбрать настоящего учителя? Обращайте внимание на качество этого человека. Видите в этом человеке качества, которые хотите, чтобы были у вас? Ищите возможность у этого человека учиться. Нравится этот человек? Нравится его качество? Учитесь. Какие качества, которые я ценю сам в себе? это качество памяти, это качество желания помогать людям это качество безвозмездного желания давать что-то безвозмездно это качество умения зарабатывать, качество быть очень э э творческим человеком это качество восхищения, качество получения от жизни радости хорошие качества, у меня хорошие качества, мне нравится моя жизнь Качество, когда человеку нравится его жизнь. Хотите научиться? Пожалуйста.